Дорогие друзья, я хочу вас попросить о помощи, помочь той семье, которая сейчас будет видео, это семья из соседней Риги, помочь информационно. Их девочка разговаривает на ну, мы думаем, что на вымышленном языке ну, бывали такие э, ситуации в истории, когда дети вроде бы как не знали языка, например, там испанского, а ночью во сне начинали говорить на испанском языке. Так вот, э, здесь, может быть, тоже какие-то. А мне так похоже на латышский язык но я не языковед может быть есть среди вас языковеды и лингвисты которые могут опознать в этом языке какой-то может быть язык какой-то малой народности может еще чем-то я прошу отписаться в комментариях и может быть нам в личку что какой-то язык и какие слова говорит девочка на видео это раз второй момент Ребят, ну, кто будет писать негатив про семью, ну, просто забаним. Давайте, держите себя в руках. В общем-то так, наслаждайтесь, Будьте здоровы. Успокоился ты немножко? Пробесился? Ага. -а -а. Ты мне хочешь, отвечаешь, хочешь не отвечаешь, да? Хитринка это какая. Какая? Какая? Ты хитрая девочка? Да. Да, я вижу. Ты мне расскажи, ты в детский сад ходишь? Да. Да. Много друзей у тебя? Тебя? Да. У меня много, а у тебя? Тебя. Угу. Много у тебя друзей? Друзей? Да. Друзья есть? С кем ты играешь в игры? Играюсь. Угу. Как зовут друга? Или подружку? Грушку игрушку. Ага. Ты меня игноришь, да, я смотрю? Она, ну, может быть, какие-то слова, может, не понимает все-таки по-русски, ага. потому что на ну, основной язык наш латышский. Ага. Получается, и... ты у меня приехала с Фиги, на а, да. латыжке, да. получается, на, и э, ты у меня <с разговариваешь <с на языке, который ты выдумала сама. Сама? Сама, ты молодец, ты актриса, еще-то. Так? Да? Да? Общее развитие есть. Значит, пять лет у нас получается. У нас проблема, значит, с тем, что мы, получается, не говорим, не воспринимаем. Да. Так. У нас гиперактивность. Мы до скольки лет плохо спала? Какие? Ой, сейчас уже так не вспомнил. Какая ну, наверное, я не, не знаю? До года точно, наверное, не снова вот точно неплохо спало. До, до полутора наверху. Кричал все время, да? Ну, а потом успокоила ну. сама? Ну, получилось так, что мы попали, сходили к Остеопату, но, к сожалению, там получилось два раза только у нас там не сложилось. Но все равно после этих двух раз как-то вот она чуть-чуть стала поспокойнее, да. Еще угу. расслабился, я смотрю. Видишь? Обесилась. И немножко раз. Она так бывает, да? А поскачет, подсказка. Она, блин, не знаю, наверное, когда мы уже в Самару все-таки начали ездить. Вот я и думаю, потому что здесь да. это как. Она начала спать нормально, тогда какое-то началось. Да. Потому что вот когда у Самару вот эту вот электростимуляцию вы да. начали делать. И тогда, скорее всего, уже пошло, пошло да. расслабление. Да, тогда, потому что она стала лучше спать, потому что я говорю, первый да. год там вообще был очень тяжелый. Потом она как-то стала лучше, но так совсем, наверное, уже хорошо. Да, когда мы при... стали ездить. Первый раз мы приехали, вот нам три года здесь исполнилось. Угу. Первый наш приезд. Угу. Три года. Идем сюда ко мне, Пупси, Идем ко мне на ручки. Идем. Лезешь ко мне на ручки. Давай. Опаньки. Давай посмотрим, что у тебя со спиночкой. Потому вот, что смотри. на горшок мы тоже мы отучились сейчас сразу буду показывать а, Отучились сразу после второго Смотрите, есть, есть легкая Вот эти позвонки не на месте Немножко дальше да Видите? Два вот, их, да, не да. один? Да, да, да, тут три позвоночки. То есть вот такой горбик это ненормально А, да? Да, да, да, это ненормально Есть смещение Дальше Вот эти называются жемчужинки Одна жемчужинка перекошена Я ее ровненько держу уже перекошен, да? То есть таз перекошен у нас немножко. Поэтому вот у нас плоскостопие есть. Дальше поехали. Правая мышца, как я и говорю, перегружена, левая мягенькая. И поэтому ну, можете. Сами. Мне кажется, тонус и был мне, если Совершенно я не могу. Совершенно эту верно. Сторону, вот да. здесь вот мышцы почти в три раза угу. больше, чем вот это, Если потрогаете сейчас, да? То есть дальше. Ага. И поэтому вот этот позвонок утянул у нее сюда. Шестой, вот, седьмой позвонок утянула э, в правую сторону мышцы угу. спазмированной. Здесь, так как она напряжена, это значит, что первое второе уверены влево. И вот это вот горбик, конечно, торчит очень сильно. Дальше. Я... Дальше. Потянули, да, наверное, этим вакуумом, нет? Нет, нет. Нет, нет. нет, нет, нет не нет, с этим нет, это связано, нет. нет? Это, может быть, дернул какую-то игрушку, может, еще что-то. Наклонись, а -а -а. Клёсик. у нас есть, да, в первой степени у нас склёс. У нас вот сюда, здесь, сюда отклонение идет, а здесь уже... Вот я проведу несколько раз, чтобы у нас активизировалось. Приятно тебе стало? Да, я смотрю, расслабился. Здесь у нее позвоночки ушли. Вот я их веду. То есть они не в серединочке, а они, видите, где они вот здесь стоят. Да. Вот, то есть они смещены. И здесь, соответственно, сюда S-образный сколиоз, и, соответственно, из-за этого перекос таза. Опа! Правая нога короче, как я вам сказал. То стал. Давай, не не дед. Не немножко поплачет, чуть-чуть. Не дед. Лез, капец, Галвин. Лез, Галвин. Но, Три. Ты, Три. Ты, концерт. Три. Они сидят и прям чувствовали там У нее, да? Вы не слышали, что <свят> я, <свят> думаю, сейчас, я думаю, сейчас вы сознание потеряете Так, курс что да? сказать, Конечно Ходу <свят> страшный На, на, на. О, котик, все. Я больше не знаю, все. Все, что я смог, все. А, вот. Помните, что у меня тоже не было? Да. Видите, Мама! Все. все, умничка моя. Еще! Да, мы с тобой все? закончим. Мы с тобой закончим, а, да, а давай руку вверх сможем поднять? Ох ты какая. Солнышко. Фупсик. Пойдем пить. пойдем Вот, давай, свои. Все золото, Как? Солнышко. Солнышко. Идем, пупсику. чай пьет она. Пойдем чай пить с тобой посмотрим Но она сейчас конечно эмоциях угу. посмотрим за ней наблюдает все цель враг номер один для ма для ма для мамы для мамы переживания всегда нет, в том-то и дело, Вы что она привыкли? столько постоянно она рвет, плачет, но сейчас уже, конечно, нет, поэтому. Ну для вас человек незнакомый, потому что папа выбросил. Я вам как скажу, у меня с ней что случилось. Я объясняю, что это было. Смотрите, что было. Это было вот так у нас выглядело. Все-таки, да? Да, да, да. Это Потому было... что я вроде смотрела, прежде чем к вам Чуть-чуть, небольшое, не небольшое, небольшое, Дальше. Это. Вот эти позвонки основная проблема. То есть вот оно было смещено да. сюда. Да. Я То есть вот как раз из-за этого спазма спазм да. правой стороны весь да. Дальше. Да. Здесь все позвонки были вправо уведены, верхние два влево. Ага. Из-за того, что верхние два влево, из-за этого правая сторона спазмируется. Да. И она спазмируется, она вытянула вот эти позвонки последствия. Угу. Возможно, вот это смещение, это как раз родовая травма, она привела. Да. То есть, вот оно, идет позвоночная артерия, да. она как раз получается, обивается. Да? Если получается, хотя... кровь не только Совершенно верно. Ну, если, если, если хотя бы на 1 миллиметр позвонок смещен, то угу. до свидания, там уже кровь не идет. Угу. Это у взрослого угу. человека. У ребенка, соответственно, угу. там еще меньше. Еще углы. Меньше. Вот. Проблема такая, значит, вот с детками, это наша задача это э, сохранить это все, потому что получается так, что у детей спят на животе, вот из-за чего проблема основная. Спят детки на животе. Ну она спит да на животе, но я не скажу, что прям очень. Она больше на боку спит. Дальше. На то, спит, что было да. перекос ноги, да, то есть соответственно таз, соответственно когда у нас идет перекос, одна нога короче другой. А это была правая ножка у нас короче. Это нормально идет, когда здесь поджатие, дальше идет уходит, здесь выходит, да, то есть и, соответственно таз поджимается сюда. А, ну да, это, то есть здесь это все вот да, распах, правая нога, короче. Да, да, да это не та, это не нога, короче, это таз. Ну перекошем. в смысле, ну таз перекошен. Я сейчас все выставил, я выставил жестко принудительно, но просто вот она маленькая еще, у, дет... у детства у них. А, такая, подаётся, такая, у, у них вопрос не то, что легче подается, это для них легче. Да? Mm. То есть для меня -то это не легче. потому что, Извините, меня вот это все пережить тоже. Я как <свят> отец, я все это прекрасно понимаю. <свят> <свят> я сам как ножом по, по сердцу, честно говоря. Вот, это раз. Второй момент. А ты кольцо-то где потеряла? В твоей комнате оставила. Давай принесу. Иди, сходи, принеси. Нет? Ну ладно, бог с ним. Давайте потом главное не забыть. Это мой подарок от тебя. От да. меня. Хорошо тебе? Да? Ты, ты, же, ты же красивая девочка. Красивый? Да. Ты самая красивая? Да. Смотри, какие у тебя ресницы. Как будто накладные. Ты прям невеста. Да? Жених-то есть у тебя? Да? Да. Я не сомневался. Мама не знает. Нет, в стадике того что у, у нас есть да, мальчик. Вот. Еще бы с ним начать разговаривать да. <laughs> на своем языке, чтобы он ее понимал. Mm -hmm. А она же с ним начинает девагогию вести. Ну нет, она как бы вот с детками тоже... Интересно, вы видишь, какие-то моменты ее часто это интересует, какие-то мелкие части. Это редко, что-то последний момент. Uh -huh. Не было такого, не замечательно. Это вот мелкий мотолет. Не, на, не, на, не, не... не, не, да, да. А, да, да. да, да. да. Да. Ага, пусть ковырец как раз таки, это вот наоборот все это да. развитие идет, и сейчас у них, сейчас посмотрите за ней, может измениться, ну сейчас понятно, у нее эмоциональный всплеск да, был, да. она сейчас такая обмякшая, вот, сейчас понаблюдайте за ней, пожалуйста, попробуйте с воротником шанс, ну, попробуйте, понятно. Попробуем, вот он да. взрослый стоит 550 рублей, вот у нас в ортопедических салонах, может быть детский попробуйте, сейчас если в машине поедете, ее 100% она отключится. Хотя она только спала она. Она отключится. это да. Большая, да, Очень большая вероятность, что очень, потому что, во-первых, эмоциональный выплеск, во-вторых, сейчас поставил все. Начинается кровообращение, и, и детей и это такое, прям подмикают все. Мышцы я расслабились, шею. было все в гипертон. Сейчас все, все она мягенькая, все. Вот. Сейчас вот она успокоилась. Вот попробуйте просто спину, потрогать, uh -huh. чтобы я не дотрагивался, потому что вот, прав, правая сторона была перенапряженная. Пока она в привычке, я смотрю, еще сидит наклоненная, но это тут как бы сейчас бесполезно объяснить пока еще. Она еще по форме своего сколиоза, как она привыкла сидеть. Видите, она сидит да, как? Да, вот да. Идите да. сюда. Вот я сюда, вижу, сюда, сюда. отойдите. Да. Да. Видите как? Да. Вот по форме своего сколиоза, как она привыкла, она так еще не пока будет. сидит. позвоночке то я выставил. Вопрос другой, что у деток до, это уже не у детка, а, скажем так, до 9-10 до... До до лет это для меня еще ребенок. Еще я могу мягко все uh -huh. поставить. Дальше уже это взрослый человек, и с ним uh -huh. по полной программе, как со взрослым. Ну а что, может быть, нам надо какие-то массажи дома ходить или нет, что? Нет. Нет, бассейн. А, мы сейчас, я сейчас вам все покажу, бассейн. Бассейн, опять же, бассейн должен быть только как профессиональное плавание. Это то есть, понятно, с опусканием головы. Если ребенок плавает как лягушачья, да. это опасно, потому что перегибает, пережимается все. Uh -huh. Поэтому, то есть она, если она плавает, то профессионально. То есть, а. или на спине, ну, или с простальным Дальше, смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Нам нужно будет с ней закрепить это все. Но здесь больше на взрослых рассчитано. Я сейчас вам пометочки буду делать, что для вас конкретно. Ну, почитайте, что здесь для взрослых какие-то там мышцы могут тянуть и так далее. Здесь с детками все обычно все это мягче. Может даже небольшая, бывает, температурка поднимается у взрослых до 37 а. градусов, не пугайтесь. Вот, э, это не вирус, это вот может быть, но у деток обычно... Да, да. День температуру но у день у, дет, у деток обычно нет, вот, у -у -у. а у деток обычно нет, они более такие, вы просто, она станет непривычной для вас, что она такая, более мягкая, шоковыряется, никак не остановится, в мелочи ковыряется. А до этого такого не было, а до этого надо было кидать мечи, носиться и так далее. Ну, ну, да. Вот, э, следующий момент, значит, как мы... Расслабляем ребенка. Это называется кипидарная ванна с содой. обычную пачку соды, стандартная пищевая сода. Угу. Но вот у нас они 500 грамм идут, я да. не знаю, какие у вас. Да. У нас они 30 рублей, стоят самые дешевый ну, да, ну, то да, да. 500 граммовую пачку соды. Но это для взрослого, для ребенка вот, полную ванну нет смысла наливать, ну, да, ванны. Соответственно, половинка. половина, одна-вторая, одна-вторая Одна вторая пачка соды. Угу. Одна-вторая пачка соды. Соответственно, температура воды для взрослого 45, для ребенка где-то 35 градусов, чтобы было. Ну, угу. Чтобы там комфортненько было. Угу. Да? Дальше для взрослого опять же норма два колпачка вот этой штучки прям открывайте mm -hmm. два колпачка mm -hmm. на ванну для взрослого для ребенка один ну так как маленькая ванна да, да. соответственно следующее когда лежит в ванне мне принципиально смотрите мышцы шеи начинаются вот отсюда то есть вот она темечка мышцы mm -hmm. шеи начинаются аж вот отсюда и мне нужно чтобы вот эта часть была в воде то есть ее mm -hmm. когда там она плечится Немножко нужно приопускать сюда. Угу. Вот. Ну, мне надо подержать да, её. Да-да-да, поводить. Или... Да, да. Нет, она там будет что-то бултыхаться. Ну это да, да. бесполезно ну своим ну да. темпераментом уже. И она, она, она может иногда, я ее беру. Вот, хоть мозг мозг сколько. В идеале подержать. 15 минут, но может и меньше. Да, вот. 15 минут точно. Следующий момент. Таких ванн нужно сделать 10 через день. Когда выходим, то есть она получается в соде, и вот с этой штукой. Это что такое? Это вытяжка из смолы сосны, дерева сосны. То есть она получается, что у нас расслабляет мышцы, увеличивает кровоток. Смотрите, вот лицо розовое какое стало. Щечки какие розовые. – Наплакалась. – Ну, может, наплакалась. – может Мне, наоборот, кажется, побледнело. – Ну, здесь обычно, вот здесь вот носогуб немного бледнеет, а ручки розовее. Дальше. Не угомонить, вы, знаешь, что <свят> дальше. <свят> <она>. Нервничает, нет? <свят> нет, нет, нет, нет Заинтересовал. Просто заинтересовал. что если под на сидела, так же ну, успокоился. Следующий момент значит, упражнение. упражнение. Да, выходим с ванны, обтираю, обматываю или стоит. Суть, что, суть или нет? такая, что в ванной не смываемся, этой штукой не ну, смываем. Понятно, там понял да. а полотенцев просто в халатик да. и все или там ложимся или что то, да. то есть чтобы на улицу не выходило то есть понятно, это вечерком вечер, Смотрим, таких да. вам нужно сделать 10 mm -hmm. как я говорю через день прям почувствуйте она прям будет обмекать и засыпать хорошо и так далее mm -hmm. то есть это следующий момент mm -hmm. а, потихонечку начать делать пробовать может быть она упражнение может начать делать сама вы хотя бы посмотрите эти упражнения да, видео да, на да. канале, они делаются вечером. Просто, может быть, вы для нее пример, может быть, она будет Но повторять. Показать, они, да, мне да. нужно будет да. эти упражнения, они не накачивают мышцы, да. они растягивают, расслабляют. Да. Вот как-то вот так. Следующее. А <свят> это вот нужно будет как раз, чтобы она училась расслабляться. Это и вам собой нужно упражнение. Называется три валика. Один валик прямо из полотенца скатывайте, угу. один под шею, один вот солнечное сплетение солнечно сплетение пупок серединочку, угу. то есть серединочку спины да, выводим да. сюда угу. и один под коленочки и соответственно лежит 10 минут спокойно дышит это идеально и для вас у вас потому что где-то ее таскать приходится но mm -hmm. у вас надорванная вы все mm -hmm. сама да. вот. и мы вот мы обычно вот с детками с детками с, ДЦП, даже с кем работаем, мы обычно берем в комплексе маму дочку мама ребенка потому что зачастую мама выглядит хуже чем ребенок как да. болит, да. Вот, дальше упражнение парим ноги перед. Это просто полежать надо, да? Ну, тут написано да? Да, да, просто полежать и дышать. Это и вам само это. единственное упражнение, которое расслабляет всю заднюю поверхность тела от макушки до пятки. Как же ребенка заставить так полежать здесь? А минут. вы сами пример приведете? Ну нет, она, да, я там иногда дом качаю, подкачаю, приседаю, она там иногда повторяет. Ну да, потому что бы. если вы не будете примером, это бесполезно. Ну, ну да, да. Дальше парим ноги перед сном. Это и вам, и ей. Угу. То есть тогда, когда у вас ванны нет, вот сейчас у вас ванны несколько дней не будет. Просто да. к тому, что тазик с горячей водой. То есть задача не стоит там сварить ноги, ну, как бы там 35-45 градусов угу. для ребенка, для взрослого, может, 55, что-то угу. да. То есть, соответственно, задача потихонечку опустили ноги и сидим 15 минут. То есть угу. и после этого она как раз там. Засыпать будет лучше, так увеличиваем кровообращение, uh -huh, застой, yeah. убираем и так далее. Нерв... Самое главное в вашем случае – это расслабление всей нервной системы. Uh -huh. вот. И для вас самой просто, потому что там варикозы и так далее, все вот эти вот моменты уходят. Дальше, принципиальное мое условие, чтобы сохранить шейку, у меня все получилось с вами. У меня из 15 манипуляций шеи, которые мы сделали, в итоге у меня в 8 были щелчки и хрусты. Да? То есть это что я хочу сказать, что ну, очень много смещений. Да? Mm -hmm. вот. Это много, да. слава, богу, слава богу, что как бы опять же маленькая. И вот этот вот седьмой позвонок, вот этот вот горбик, mm -hmm. называет его вдоби горб, у нее получилось его поставить, то есть он вот сейчас у нее симметрично в серединке, у нее встал. Вот, следующий момент, то есть не спать на животе. Дальше угу. начинаем ложиться, я не знаю во сколько вы но вообще как бы идеально раньше 22 часов ложиться. Мы уже спим в десять, да, обычно. Эмоции, да. Мы в 9 в кровати, читаем книжку и в 10 она уже значит Смотрите, погуляй, погуляй, посмотрей. Лайфхак. Есть такое видео у меня, лайфхак, правильная походка, правильная походка, посадка и так далее. Иди, иди, кольцо принеси. Давай, давайте откроем. Там я разжевываю как раз, как сидеть, как стать всему, что нас учили в школе, все неправильно. Угу. Вот, потому что вы должны там, макушкой тянуться вверх. И тогда, если вы опять же будете выступать примером, да, если мама будет ходить как гусь, условно сути, то она вас скопирует. Будете тянуться, она тоже вас скопирует. Слава богу, а вроде не ходит, как гусь. Ну, понимаете, когда вы устаете, вы хотите. Ну, да. Вот ваши привычные позы, это ваша да. привычная поза. Это значит, что у вас перекошен таз как раз. Потому что вы одну ногу закидываете на другую, вам удобно. Это вот как раз видите, что перекосит вас. Сейчас мужчина смотрит так Да, это, это мне даже косметолог сказала, да. Ага, следующий момент. А, ну, я вам, я вам это скажу, хорошо? А вы с ней уже развиваете. Есть такой голландец, Вим называется. Прямо а, берете в YouTube Вим Вимхов. Uh, дыхательная гимнастика. Там видео всего на 9,5 минут. Это больше вам нужно будет, потому что вы успокоитесь немножко. Потому что у вас ответственность большая. Если вы себе любимый, сколько вы работаете, сколько вы, сколько вы должны, столько вы должны отдыхать. К сожалению, вы домой приходите, у вас там свой свой своя работа. Поэтому, если вы должны. Расслабляться мозгами, да? да? я все сама, да. С утра встали, оделись, побежали в садик, садика на работу. После работы ее закрыли, оделись, поехали на какое-то занятие. После занятия домой что-то приготовили. И в общем... Помощницы, помня... помощницы по хозяйству нету? Ну нет, хорошо мама приходит иногда или там... Но смотрите, ну, смотрите, сколько нет, вы, да. вот в идеале, да, то есть, я, конечно, говорю об идеальных моментах, но ваша ситуация тяжеловато, с другой стороны, если вы о себе не начнете заботиться, вы понимаете, да, то есть, мы уже поняли, врачам вы здоровая не нужна. Вы должны, долго, вы должны долго болеть, ходить, лечиться и так далее. Соответственно, а, вот сейчас, по мне, если вы шерсть хранится, я как бы второго момента не вижу смысла. Вот, это раз. Второй момент, что... А, мы, ну, мы дальше будем, я дальше вот, мы чуть попозже где-то в течение двух-трех недель еще выпустим видео, как сохранить шею. Угу. Да? Вот. Вы а, просто нужно будет дома это делать, это очень легко нужно будет. Я вам как раз видео покажу, там нужно будет чуть-чуть подтягивать. Если вы будете наблюдать за ней, если все-таки там как-то или вернется, или что-то. да, То есть она опять станет, вы заметите гиперактивность какие-то крики вы сейчас думаете немножко успокоиться да гиперактивность? 100 процентов успокоиться конечно это вопрос такой если вам сделали исследование это обычно или МРТ делают да или УЗИ, тогда если там в двигательной коре соответственно нет ни кисты, ни жидкости ничего то тогда соответственно вот эта процедура меняет ребенка кардинально если все-таки есть что-то отклонение, то с другой стороны, мы сейчас этой процедуры, мы улучшаем кровообращение и постепенно это начинает меняться. Не было ничего. Не вроде, а так мне сказали, что Ну, ответственность на вас, поэтому смотрите, да. Я просто вам поясняю, на что обратить внимание. Дыхательную гимнастику просто нужно будет смотреть, ничего. Раздышивается. Вы вдохните глубоко. Ну молодец, у вас неплохо. То есть где-то 65-70% легких. А теперь смотрите сюда. Мама! Вот так должны работать. Ну, дженов. Ладно, можно постараться так. Нет, нет. Я объясняю, почему происходит. Вот когда ребенок маленький, вот, если обратите внимание. Когда ребенок маленький, новорожден, он дышит идеально правильно, он угу. дышит животом. Мы взрослые, какие-то на нас стрессы, спазмы получаются, и А она всю жизнь в спазме живет. Зачастую это называется гипоксия, нехватка кислорода. Вам необходимо разрешиться. То есть, во-первых, сначала Да, совершенно верно. Бело-красно-фиолетовенькие -бело -бело такие легкие пятнышки, то есть вот они сменяют друг друга. Вот, это вот нехватка, нехватка кислорода, mm -hmm. И когда вы раздышиваетесь, она у вас пропадет, просто у вас кожа сильно очень поменяет свой цвет. Mm -hmm. Вот, и а, вот как он говорит, там всего лишь там, 30 вдох выдохов задержка дыхания на выдохе, задержка дыхания на вдохе, так, такая mm -hmm. интересная. Очень сильно прочищает мозги, очень сильно расслабляет нервную систему, Следующий момент. А, Бьем больше горячей воды. Это и для нее, и для вас вообще. Ну, то есть мы желчный пожирем на нервной почве, видимо, есть сложности какие-то. А ты можешь дверь прикрыть? Можете попросить? Хорошо, спасибо. Ну, в смысле, теплую, ну, не прям? Нет, как чай есть, горячую. А, ну, чай горячий, да. Ну, не чай, а куртую. А, именно воду. То есть, это в идеале, это не кипяченая, очищенная вода, просто нагретая до 45-55 градусов. То есть, она уже еще и не мертвая, но в то же время, она имеет такое ощущение, то есть, организм ее воспринимает как еду. И у вас на ней той же где-то желчный, где-то еще чего-то. У вас здесь кинези желчного есть, по Нет? Что? А, искривления желчного пузыря не было? А, правда, нет, нет, вроде. Не тошнит, не бывает такого, что не поташнивает... Ребенка? Меня? Ну, последнее время что-то поташнивает. Ну, это как-то последнее время, я не знаю. Так не было правильнее. На нервной не выспался, за что? Ну, у меня раньше вообще были мигрени, это все. У меня тоже был позвоночник искривленный в детстве там. Паповина тоже была вокруг, это тоже были проблемы, да. Наша организация фитцентр Олинки цветочек. Мы сами занимаемся сбором лекарственных растений, если растения мы делаем уже лекарства. Вот что мы делаем, что это для дитя у нас идет. Это вытяжка используя синюхи голубой, я вам отдаю. Это получается голубая, это ростник Лельья, но в 10 раз мощнее. Единственное дозировка такая идет. Ну, это взрослая опять же, 25-30 капель с водой 3 раза в день за 10-15 минут до еды. у ребенка одна капля на год жизни. И эти бутылочки, да, я не знаю, сколько угу. у нас есть. Три раза. Год до жизни. Еды, да? Сколько сейчас, помню, 5 лет? Значит, 5 ну, капель. Да. 5 капель. 5 капель. Смотрите, единственный нюанс такой, что... Э, так как есть немножечко содержит спирто, потому что растения.. Угу всегда консервируем, чтобы uh -huh. не испортился. Получается... Папки. Здесь вопрос такой, что налили, и вот столько кипяточку налили, uh -huh. из чайника прям А разбал... прям так можно сделать. Да, да, да, кипяток, да, кипяток, да? Просто, да. Uh -huh. кипяток испаряется. А, дабы спирт еще? Спирт испарился, uh -huh. да, и потом холодные в добавили, и она будет... Uh -huh. Uh -huh. А остается все свойства, Все да? остается, все остается, Так, да, просто спирт есть, убираем. Uh -huh. Uh -huh. Вот, вот такая ситуация. Uh -huh. я думаю, что вам самой это надо мы вместе с ней будем. <смех> да, да, да. Вот. Я думаю, что лучше с ней. Эээ, потому что вы сами по себе заметите, что принимать будете, где-то на седьмой-восьмой день начинает действовать. Почувствуйте, что вокруг вас стало меньше уродов. Физически они никуда не денутся, но реагировать вы на всякий негатив станете меньше. Я знаете, слава богу, у меня с этим как-то проблем не было. У меня да. был момент, когда я все время плакала, потому что от безысходности я не знала, что делать. И я как пила, пила успокоительные, да. А сейчас, сейчас антидепрессанты, или лаксант? Не, нет, сейчас не пью. Слава богу, как то прошло, ну, потому что какие-то результаты. Да, стали улучшаться, что-то вперед пошло, и поэтому как-то люди, слава богу, мне как нормально все людям. Собой, с собой, вы с собой работаете, в большой, да. большой да. подспорье, конечно, молодец. Смотрите, для каждой девочки старше 28 лет, это край, крайне важная вот вещь – кортизол, перетин, витамины. Ну, до менопаузы, да, то есть до там, прекращения mm -hmm. месячных да, то есть у женщины идет потеря железа. Соответственно, mm -hmm. его нужно восполнить. Вот у нас те, которые у нас в аптеках таблетки продаются, они там сразу же гастрит рождают, то есть это железо не высваивается. Вот, но у, у нас, вот, например, я не знаю, как у вас, вы можете, там, у вас без рецепта, как в, Герма, как в России продаются или как да, в Германии, да, рецепта, да например да. Ну, смотря какие, какие-то лекарства без рецепта легкие, а то, что Ну, смотрите, суть такая, вот здесь описано Витамин, да, можно купить без рецепта, Да, точно знаю Ну, вот кортизол, это гормон стресса тоже, смотрите, да, то есть в идеале кортизол должен быть, вот его граница, там, например Ну, разные лаборатории разные, ну, например, там, от трех то там до mm. девяносто, да? вот, если он хотя бы у вас выше середины, в верхнюю mm -hmm. часть, mm -hmm. то соответственно mm -hmm. уже идет перегруз нервной системы. Mm -hmm. Если ниже, то обычно человек астенический, но похоже, что у вас как бы <свят> <свят> нету в нижнюю часть, да, если есть, то перегруз может быть чуть-чуть. Соответственно, с этим тоже надо работать, это только помогает антидепрессанты, релаксант. Вот эта вещь как раз в том числе работать на оттене. А вот ферритин, если вы чувствуете усталость, раздражительность, если как бы нет сил, это вот э, каждая девочка должна следить за своим ферритином. То есть не надо есть гемоглобин mm -hmm. один, а ферритин это один, это белок, к которому прикрепляется железо. Mm -hmm. Вот, и, э, ну, 375 рублей стоит этот анализ, mm -hmm. вот. и э, здесь вот по mm -hmm. этим лабораторным данным он должен быть 70 единиц, mm -hmm. да? в идеале у женщины. Если хотя бы 65, она уже чувствует дискомфорт, mm -hmm. ну, такая mm -hmm. mm -hmm. да, да, да. Обычно, когда уже там, 20, к 32-35 годам он уже такой, знаете, 30-40 может быть, там, mm -hmm. да? То есть, если прям, значит, раздражительность есть. Как мы восполняем здесь? Есть такое средство «Филинжект» называется, да? то есть можно, конечно, приобрести э, на iHerb, это американский, э, американский сайт iHerb, вот, там у них есть железосодержащие, да? но оно достаточно долго восполняет. Другой момент, что «Филинжект» — это капеллица. А. Это, это капельница. У нас, вот, у нас медсестра приходит, 300 рублей стоит поставить эту капельницу. Суть Я, так не и... знаю. Сколько ты вообще <связываем> делают такое, не знаю. Да ну это <связываем> примитивно, на самом деле все равно шелков поставить, Ну это, да, кажется, да, чуть-чуть да. сложнее получается. У -у -у. Вот мы ту же там, медсестру простую, мы приглашаем, так же она у -у -у. Там сейчас, Мне кажется, она там ремонтом <связываем> Вот. суть такая, что как это делается? Вы сдаете анализ. Если сильно понижено, вы ставите там, вы пропиваете эти таблетки mm -hmm. или же в курс этих таблеток. Дней 10 ждете, пока усваивается, и потом сдаете еще раз этот анализ для того, чтобы хранить mm -hmm. какой-то уровень. Ну, здесь мы поступаем быстрее, да, потому что таблетки надо принимать. Mm -hmm. mm -hmm. Да, здесь, здесь одна капельница, и все это восстанавливается. Mm -hmm. Например, по своей супруге. Каждые 10 месяцев просто ставит этот капель. Вот и все Если из железы С все, все выйдет угу. вот все. все лишнее выйдет Все что нужно останется угу. вот. То есть организм больше не возьмет женский Веритовка. давай на кресле мы с тобой покатаемся давай. Будем кататься? Идем сюда Давай, садись, поехали Поехали да, Поехали Разворот. Здорово Замечательно. Поехали дальше. Ууу! Это еще. Еще. Еще. Давай мы тебя покрутим. Не жалуется, если вот в конкуруселях катается. не жалуются. Колюксик, короткий. Я сама обычно переживаю, я все время ее катаю чуть-чуть в одну сторону, потом чуть-чуть ага, да, в другую такой, сторону, давай. чтобы не закружилась а -а -а. голова. А -а -а. Вот, вот такая вот ситуация у нас. Я, в принципе, для... сказал, смотрите, у меня, я вам как маме, я буду... Брай, блашадки, давай. Ладно? Давайте. Это бонусом, yeah. да? Да. Ну, я, маме, я, потому что я говорю, что мама мама умеет больше напряжения, чем ребенок. Ложитесь yeah. на спину? Yeah. Лево, Не чувствуете, там уже играет неприятно немножко, наверное, да? Палец чувствуете мой, да? Да. Yeah. Сдвижнение у вас где-то около 4 мм. Идет Позвоночка это oh, oh. Что-то дернули. А? Неприятно. У меня, кстати, было ну, недавно, что я спала, и у меня чуть-чуть поворачивала голову, кровать. и у меня что-то это... Щелкнула там. У вас, у вас очень похоже с ней, да? У вас все относительно неплохо. Все относительно неплохо на редкость. Я бы сказал на очень большую редкость. Да, губаки. Вода. Мама, да? Второй шей, мама, да? Второй шей. Вот так. Зубки жали, красивую шейку. Может быть. Крутится. Удох. Выдох. Зубки жали. О, ничего. Просто удох кошери. Или грудная л ⁇ пость. А вы говорите. Давай вместе, давай вместе, давай вместе, давай вместе. Все, мама, успокойся. Да, все, успокаивай, мама. Все, не надо сопротивляться. Угу. Да, вместе помогает мне, Хорошо? Поможешь? Все, да, ты посмотри, у нее глаза на месте. Глаза три. Пока, Дис. Пока. Ну, Пока. Сейчас Пока. Отдала, все, Пока. все, хватит. Пока. все, все, Пока. Mm -hmm. Все, умничка. Доктор и шест. давай шест. Привет. Вот. Седьмой, конечно, это только жестко Тут с вами стоять, тут ясно, никак. А вот с первого по 5 у вас тут музей теперь. <звучит> Говорить, я не слышу еще. Вот у нее то же самое. Ну у нее просто она кричала, я не слышала. Это просто жесть! Ужас! Это все мне там так напряженно, да, все такое, все это. Обалдеть, спасибо! Еще я скажу, что у вас неплохо все было относительно. Вот, поэтому, например, у вас, как у нее, такого гипертона справа вслед нету. Потому что относительно первого-второго позвонок у вас неплохо. <связь> у вас микро-микро, небольшие смещения были. То, как? Как? у Все вас другая хорошо. проблема У вас, ну, у вас немножко сжались на нервной почве, вы не переживаете да. нервничать. И когда нервничает перед человеком, он сжимается. Ну, да. да. у нее проседание идет позвонков. <связь> Уж <Ух, связь> в этот задачу. Смотрите, есть такая штука. Ну, можете у нас приобрести, можете. У нас, может быть, на, на китайских сайтах поискать. Называется «Петля глиссона». Сейчас я найду сайт. немножко. Сейчас такая В общем, эта штука выглядит вот так. Вот, ну или мы продаем, она турнику цепляется. То есть суть такая, что здесь уже встроены лебёдки, небольшие весы встроены. У нас 2000 рублей она стоит. Вот, это процедура, а раз в день для взрослого 20 кг нагрузка на весах, для ребенка 20 килограмм И вместо, тут два пути, да, или вот с этой штукой пользуются, или там сейчас мы через несколько недель выпустим видео как а -а -а -а -а. раз Вы там посмотрите как а -а -а -а -а. можно можете как-то подтягивать спин чуть-чуть шею нужно будет потому что это нужно ну, и да, это и вам бы ну, тоже всем хорошим. это нужно конечно таким да потому что сжатие потому что сжатие да, идет да. дай бог что все сохранить если тоже спать да. на животе не будете то все сохранится А я как-то в последнее время тоже как-то на бочок хотя раньше до этого моя любимая поза а -а -а -а. на животе не, не страшно если на животе страшно вот это а, вот именно это, когда, да, Вот это разъем. почему? объясняю. Звонки а все свернуты. Воротник шанса. Самый дешевый, самый да. простой детский параллель такой. Да. Один, на, шанса. Сами для себя тоже можете использовать такую штуку. Просто а вытягивайте, расслабляет тоже на будущее. То, что было, скажем так, родовые какие-то моменты, да. я устранил. Да. Вот родовые я устранил. То uh -huh. есть с детками вот эту вот шейкой вот у них как бы проблема такая что вот именно из-за сна все угу. спасибо всякие спасибо спасибо Дай мне руку. о а другой ой а две ой она отчаянно у чугуницы